Привет, студент! Ты смотришь Универ С тобой Петрова Дарья. Смотри сегодня в выпуске. Президенту Татарстана исполнилось 60 лет. Студенты КФУ первыми поздравили Рустама Миниханова и приготовили сюрприз. Первый ученый совет состоялся в стенах Казанского федерального университета. 1 марта – не только первый день весны, но и день рождения президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Благодаря президенту Татарстана было реализовано много проектов в Казанском федеральном. Наш университет не смог остаться в стороне и поздравил президента. Подробнее смотри в сюжете.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 В день рождения Рустама Миниханова студенты Казанского федерального подготовили необычный флешмоб. Смотрим! 1 марта президент Татарстана Рустам Миниханов празднует 60-летний юбилей. Первыми с юбилеем главу республики поздравили студенты Казанского федерального университета. В 6 утра на площади свободы перед Домом правительства студенты развернули огромный плакат с надписью «С юбилеем Рустам Нургалиевич». В столь зрелищном поздравлении приняли участие около сотни человек. Но на этом сюрпризы не закончились. Накануне юбилея лидера республики студенты украсили здание Казанского федерального университета огромным Сердцем, фото которого с легкостью можно встретить в инстаграмах казанцев. Фотографию такого необычного и столь зрелищного поздравления Рустам Миниханов уже опубликовал в своем инстаграм. Стоит отметить, что президент республики, несмотря на свой загруженный график, регулярно посещает КФУ. И трудно назвать институт или лабораторию, в которой он бы не побывал. Рустам Миниханов держит связь с преподавателями, студентами, выпускниками и заметно, что не зря. Все сказанное еще раз отлично подтверждает довольно яркое поздравление. Нет выпускницы КФУ Сульфия Шарафеевой, известной всем как мисс Татарстан 2017. на мамин С хам Рустам Миниханов является председателем Победительского совета КФУ, реально вовлечен в жизнь университета и заинтересован в его развитии. Безусловно, такие факты дают новый импульс и можно с гордостью говорить, это наш университет, это наш Татарстан и это наш президент. Аделя Шемилова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. 28 февраля в Казанском федеральном университете состоялся первый учебный совет в 2017 году. В этот день членам ученого совета поднимались самые важные вопросы. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой. В понедельник, 28 февраля, в Казанском федеральном университете состоялся ученый совет. Основной темой встречи стало вхождение в состав КФУ Альметьевского государственного нефтяного института. На заседании присутствовал первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Стоит отметить, что Республиканская науки выступает учредителем ОГНИ. Вопрос о присоединении ОГНИ вызвал бурную дискуссию у членов ученого совета. Их активно интересовало то, как же повлияет предстоящая реорганизация на существующий внутриуниверситетский уклад и позиции КФУ в глобальных рейтингах. В свою очередь Андрей Поминов отметил, что Альметьевский вуз не такой большой, поэтому как таковых изменений он за собой не повлечет. Ректор КФУ Ильшат Гафуров попросил членов ученого совета рассмотреть ситуацию с присоединением и по другим углом. Ведь благодаря слиянию КФУ обретает новые возможности. По словам ректора КФУ, если мы говорим о пользе, которую принесет нам объединение, то важно помнить, что, например, наш собственный профильный институт геологии и нефтегазовых технологий нуждается в базе практик. В этот день затрагивалась и тема утверждения правил приема на 2017-2018 учебный год. Также ученым советом был принят обновленный порядок начисления стипендий. Было принято и решение о учреждении базовой кафедры ядерно-физического материаловедения на базе Объединенного Института Ядерных Исследований в Институте Физики. Дмитрий Таюрский отметил, что 26 марта на праздновании юбилея Объединенного Института Ядерных Исследований в Дубне предполагается подписание договора о сотрудничестве между Объединенным Институтом Ядерных Исследований и КФУ. И уже в рамках такого сотрудничества второй договор об открытии базовой кафедры. Не обошлось и без открытия. Ученый совет решил учредить научный журнал «Казанский вестник молодых ученых», который издается на базе Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. Напомним, что 2017 год в КФУ объявлен годом Лобачевского, в рамках которого запланировано множество крупных и по-настоящему знаковых мероприятий. Одним из них станет открытие мемориального кабинета Николая Ивановича Лобачевского вместе с образовательным центром для одаренных детей в ректорском доме, где когда-то жил и работал великий ученый. По предварительным подсчетам, для его реализации потребуется 15 миллионов рублей. Эти средства университет рассчитывает собрать в специально создаваемом фонде. Год Лобачевский объявили не только мы, но и э, спасибо им. Э, ТАТ-Телеком выступил тоже с инициативой, ТАТ-Телеком э, в своем коллективе тоже объявил, что этот год будет годом Лобачевского для данной компании. И мы договорились с генеральным директором о встрече и о совмещении наших программ. Да? Они сами по себе мы сами по себе никакого смысла нет. Это будет и в школах мы должны выступать, и я надеюсь, это поможет популяризации математики в стенах нашего университета. Ильшат Гафуров пообещал, что лично внесет первый взнос в фонд вместе с проекторами в размере половины месячной зарплаты. Диана Шилова, Роман Самарин, Леонард Влетьяров, Универньюз. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров совместно с делегацией Республики Дагестан посетил Институт психологии и образования КФУ. О том, к чему привела эта встреча, узнаешь в следующем сюжете. Ректор Казанского федерального встретился со студентом Института психологии и образования. Целью встречи стало открытие Центра педагогической магистратуры. А на уровне магистратуры первый год объединили магистров на площадке Института психологии и образования. Поскольку а мы слышали на реках избирателей, что предметы они не могут узнать, но работать с детьми практически их там не научили. Так вот, чтобы работать Здесь уже вовсю ведутся занятия. Убедилась в этом сегодня заместитель премьер-министра Республики Дагестан Екатерина Толстикова. Делегация Дагестана не только была возможность услышать о достижениях Казанского университета, но и увидеть все своими глазами. Особый интерес вызвал вопрос подготовки национальных кадров. Здесь этим на протяжении многих лет успешно занимаются на кафедрах и в лабораториях. Ректор университета говорил и о важности той работы, которая делается в институте. КФУ является единственным вузом, участвующим в проекте 5.100, который поставил педагогику в качестве одного из приоритетов. Мы должны все время Понимание, на чем вы здесь находитесь, чем вы будете заниматься, бывает очень обидно, когда люди теряют золотой. За встречу ректор университета вручил отличившимся магистрантам благодарственные письма. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. В шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошло ток-шоу «Мост». Какие выпускники посетили КФУ и о чем побеседовали со студентами, расскажем далее.